Всем привет! Сегодня я вам покажу, как оформить заказ с бесплатной доставкой новой почты или Джастин. Чтобы заказать товар и не платить за доставку, перейдите в каталог ProB.UA. Найдите среди продавцов наш интернет-магазин или Mac Электроника. Или выберите фильтр «Бесплатная доставка». Нажмите на кнопку «Купить». Бесплатная доставка в отделении «Новой почты» подсветится автоматически. Если вы согласны с условиями доставки и выбором товара, нажмите «Оформить заказ». Выберите способ доставки. Бесплатно «Новая почта» или «Джастин». Выбираем «Новая почта». Выберите способ оплаты. Способ доставки «Новая почта» и «Промоплата» подсветятся автоматически. Дополнительно об условиях бесплатной доставки можно прочитать, на перейдя на вкладку «Бесплатная доставка». Что такое «Промоплата»? Перейдите на вкладку «Промоплата». Заполните данные для отправки товара и перейдите к самой оплате. Оплатите стопроцентную стоимость товара ПРО оплатой и получите бесплатную доставку новой почтой. Как оформить заказ с бесплатной доставкой новой почты или джастином на сайте нашей компании? Переходим на сайт нашей компании. В каталоге товаров выбираем нужный товар. Проверьте, чтобы этот товар был доставлен бесплатно новой почтой. На сайте указана бесплатная доставка. Ознакомьтесь с условиями оплаты и доставки. Этот товар доставится к вам новой почтой или Джастином бесплатно. Если устраивают условия доставки, и оплаты нажмите «Купить». Оформить заказ. Способ доставки бесплатно новой почтой подсветится автоматически. Заполните данные для отправки бесплатной доставкой новой почтой. Бесплатная доставка действует только при стопроцентной оплате на карточку. Наложенным платежом бесплатная доставка не действует. Хороших вам покупок! Заказывайте прямо сейчас товар в нашем интернет-магазине с бесплатной доставкой.